Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гены. Я продолжаю возведение односкатной крыши с выпусками на четыре стороны. В предыдущем видео я рассказывал о том, как я делал стропильную систему. Ну а в этом видео решил рассказать о карнизном узле и о водосточной системе деки которую я уже смонтировал. И две эти системы, они между собой взаимосвязаны монтируются одновременно. Итак, после того, как была возведена стропильная система, мне необходимо было вначале сделать капельник, здесь вот он рыженький видно. Вначале врезалась доска, не помню, 150 на 25. К ней уже пришивалась капельник непосредственно, после чего с помощью, в общем, каучуковой ленты специальной приклеивалась пленка из обокс Д 96 повышенной прочности. И с помощью брусков 50 на 50 контробрешетка прибивалась все это к стропилам. Следующим этапом, после того как пленка была натянута, мне необходимо было сделать уже обрешетку. В качестве обрешетки я использовал доску 25 на 150. Первая доска была пришита прямо по краю стропил, ну и капельника уже так называемого, после чего от края до середины второй доски было сделано 28 а, сантиметров. А, после а, Следующая доска уже шли все по 35. Почему так? Напомню, что на данную крышу закуплена металлочерепица Grand Line, а, Cameo, Safari, Dracod Orange. А, и у нее именно таким образом идет волна. После того, как уже обрешетка была готова, следующим этапом я уже закупил водосточную систему DÖKE. И сразу хочу сказать, почему я ее выбрал из преимуществ. Лично мне показалось, ну, во-первых, немецкое все-таки качество, это не Китай. И второе то, что вот эти вот крюки, вот эти крюки, они регулируемые, не нужен какой-то дополнительный инструмент. Тут только нужен ключик да отвертка и все. Ну а это крюк который если чуть ослабит его можно сейчас я его навряд ли он затянут то есть он вот тут вот гнется хотя фиксация основная идет вот здесь вот, вот тут вот но но не, не поворачивается то есть фиксация хорошая и крюк который можно двигать по высоте уже устанавливая уклон желоба в общем система отличная Следовательно, были собраны в крюки. Ну, вот эти вот. Потом к ним прикручены еще вот эти крюки. Я уж не знаю, как они называются. Не судите строго. В общем, суть такая, что выставляется вначале вот на этих крюках угол. Все их можно просто на столе где-нибудь выставить. Первую поставили, посмотрели, все выставили, чтобы вот уровень был горизонтальный вот, жопа. После чего ставятся крайние крюки, ну это как один из методов, котором я и воспользовался. Натягивается нитка между двумя руками, разница высчитывается из расчета 3 миллиметра на 1 метр, ну погонный. Вот. Следовательно, там самая нижняя точка, здесь самая высокая точка. После этого уже натягивается веревка и все вот эти вот крюки... Вот эти вот именно, которые вверх-вниз регулируются Ставится на, ну, на уровне веревочки Все это закрепляется После чего уже просто вставляется данный желоб Ну и практически можно сказать, что водосточная система готова остаток желоба дёки можно даже вот так его согнуть вдвое в узел потом все это отпускаем и он принимает свою форму видите в этом и есть преимущество от многих других желобов что есть даже он изменит форму много снега будет там лед что-то расширит. Как только это все тает, он принимает свою форму назад. После того, как водосточная система была готова, следующим этапом мне необходимо было пришить компенсационные рейки. Ширина их 1,8 миллиметра, ну почти 2 сантиметра. 1,8 сантиметра, да. 2 сантиметра, грубо говоря. И такая вот торцевая Карнизм, точнее извиняюсь, планка. Сейчас я пришил одну, чтобы вам показать. Ну и сейчас дошью все остальные. И в принципе на этом подготовительные работы завершены. И останется только поднять листы на крышу и начать пришивать. Пришивать я буду справа налево. Вообще все, что я сейчас рассказывал, я брал непосредственно инструкцию с сайта grandline металлочерепицы там все подробно рассказано и можно еще обратить внимание что по краям у меня пришита доска и выступает от обрешетки на 5 сантиметров это опять же решение которое предлагает Лайн. волна первая будет у меня с той стороны справа налево будет вровень высота волны в общем 5 сантиметров она будет вровень с этой доской получается после чего очень удобно пришивать торцевые планки и с этой стороны и с той стороны у меня по всей длине еще пришит такие вот доски и смотрится со стороны тоже очень красиво ну вот наверное все погода мокну опять же не забывайте про страховку привязывайте ее в понадежнее с вами был геннадий стомин канал добрый гена пишите комментарии подписывайтесь задавайте вопросы все, ребята, пока.